Здравствуйте! Сегодня мы, наконец, продолжим наш сериальчик, посвященный главной книге марксистской теории Капиталу Карла Маркса В прошлом выпуске мы говорили о том, что та самая превращение стоимости Которая обеспечивает прибыль капиталисту Оно невозможно в процессе обращения Его нужно искать где-то в другом месте И, соответственно, Маркс начинает это все искать и вот вспомним нашу схему этого самообращения: товар, деньги, товар или же деньги, товар, деньги. В этой схеме из денег стоимость новая возникнуть не может. Деньги выполняют функции меры стоимости, средства обращения, сокровищ наконец. И ни в одной из этих функций они не способны самоувеличиваться в смысле стоимости. Точно так же не может новая стоимость возникнуть из акта продажи, то есть превращения товара в деньги. Потому что в данном случае стоимость просто реализуется, стоимость переходит из товарной в денежную форму. Таким образом остается искать превращение стоимости в покупке, то есть в переходе денег в товар. И в данном случае это превращение появится только в том случае, если капиталист... Найдет на рынке товаров какой-то такой уникальный товар, самопотребительная стоимость которого будет создавать новую стоимость. Ну и наш счастливый капиталист, конечно же, такой товар находит. Этим товаром является рабочая сила. Что это такое рабочая сила? Ну это способность, совокупность способностей, умственных и физических, которые, собственно, применяются для производства товара. Но носители этой самой рабочей силы – это, как ни странно, рабочий. И вот этот самый рабочий, он выходит на рынок труда и продает там, как товар, свою рабочую силу. Но для того, чтобы эта покупка и продажа рабочей силы состоялась, нужны вполне определенные условия. Во-первых, рабочий должен быть свободен. Он должен быть свободной личностью независимой ни от кого и выступающей на рынке, как свободно продающий свой товар. Таким образом, рабочий и капиталист выступают как совершенно равноправные товаровладельцы. И они заключают добровольно некий договор. Договор, который вроде бы находится в интересах обеих сторон. Таким образом, да, рабочий должен быть свободной личностью в этом смысле. Но он должен быть свободной личностью, говорит Маркс, и в другом смысле. В том смысле, что он должен быть свободен от средств производства. Вообще он должен быть как бы гол как сокол. У него не должно быть никаких товаров, кроме собственной рабочей силы, потому что иначе бы он продавал эти другие товары. Ведь на самом деле для того, чтобы произошел процесс производства, одной рабочей силы мало. Нужны еще средства производства, такие как сырье, как орудие труда. И для того, чтобы они как бы принадлежат нерабочему. Именно поэтому он и вынужден продавать свою рабочую силу. Еще одним важным моментом является то, что у рабочего есть жизненные потребности. И эти жизненные потребности нельзя отложить на завтра. Ведь если мы производим некий товар, то мы его вначале должны произвести, что требует определенного времени, а потом продать, что опять же требует времени. И вот пока он будет производиться и продаваться, пройдет какое-то время, а кушать хочется уже сейчас. Соответственно, в результате да, это все делает рабочего фактически свободным в этих двух смыслах. Именно такой рабочий только и может продавать свою рабочую силу. Но это условие, да, при котором появляется с одной стороны капиталист, а с другой рабочий, оно не возникает естественно. В этом нет ничего естественного. Нет такого, что в природе вдруг кто-то рождается сразу рабочим, да, а кто-то сразу капиталистом. Такое положение вещей – результат длительного исторического процесса и того, что конкретно в Европе сложились определенные общественные исторические обстоятельства. То же самое, правда, можно сказать и про товарное производство. Для того, чтобы некие продукты производились массово в качестве товаров, тоже должны быть сложиться вполне определенные условия. Но товарное производство складывалось в истории неоднократно. И товарное производство может существовать совершенно при разных общественно-экономических формациях. А вот отношения между капиталистом и рабочим – это уникальное явление, свойственное, Именно для капиталистического способа производства. И вот тут возникает, конечно, вопрос. А чему равна стоимость этого самого товара, рабочей силы? И Маркс отвечает, что здесь нет никакой тайны. Стоимость любого товара равна тому, честно, необходимому времени, которое необходимо для его производства. И это абсолютно применимо и к рабочей силе. Рабочая сила стоит столько, сколько стоит ее произвести, а точнее вас произвести. Дело в том, что рабочая сила не существует без своего носителя, рабочего, живого человека. И для того, чтобы он таким был, он должен жить. А для этого его нужна определенная совокупность жизненных средств. И вот стоимость этой совокупности жизненных средств и составляет, собственно, то, что определяет стоимость рабочей силы. При этом надо отметить, что вот эта вот стоимость рабочей силы, то совокупность того, что считается необходимым для выживания рабочему, оно на самом деле зависит от множества факторов. От географических, климатических факторов. Но самое главное, от факторов культуры, цивилизации и развития конкретного общества. Что конкретно в данном обществе, в данной культуре считается неким необходимым минимумом. И вот этот вот уровень... Он может быть очень разный в разных обществах. Однако для любого конкретного общества эта величина всегда данность. Это величина определяющая те средства, которые необходимы рабочему для существования. Тут еще следует отметить, что среди вот этих средств существования выделяются различные группы. Так, например, есть средства существования, которые нужно приобретать каждый день. Например, еда. Есть такие, которые следует приобретать достаточно продолжительные периоды времени. Например, одежда или жилье. Но в любом случае, э, все это складывается в этот самый минимум, необходимый минимум. То есть, если рабочему нужно жилище, ему нужно как-то его приобрести, то э, стоимость этого жилища будет по частям входить как бы, в эту самую стоимость средств существования. Но мало того, что рабочий просто должен жить. Вообще-то, во время труда... И расходуются определенные силы. Расходуются мускулы, расходуются нервы, расходуется мозг. И это все нужно восполнять. А для этого, опять же, нужны средства, которые также входят в стоимость рабочей силы. И если они, так получается, что не входят туда, например, рабочий начинает продавать свою рабочую силу за минимальную просто стоимость выживания, то рабочая сила начинает хереть, деградировать. То есть, просто-напросто, как и любой некачественный товар, товар рабочая сила портится. И, конечно же, следует учесть, что рабочие, увы, смертны. А раз они смертны, то они должны каким-то образом создавать свое бессмертие. А для человека единственный пока доступный способ это воспроизводить себе подобных. Иначе говоря, стоимость рабочей силы... Входит стоимость также воспитания детей, то есть воспроизводства этой самой рабочей силы, чтобы у следующего поколения капиталистов, опять же, было кого эксплуатировать. И вот все это вместе, да, оно опять же составляет стоимость вот этого самого специфического товара. Поэтому на рынке, как выражается Маркс, господствует свобода, равенство, собственность и бентам. Свобода, потому что рабочий выходит на рынок как совершенно свободный индивид, не скован никакими, скажем, феодальными или владельческими ограничениями его свободы. Он равенство, потому что на рынке капиталист и рабочий являются равноправными товаровладельцами, добровольно заключающими некий договор. Собственность, потому что такой товар, как рабочая сила, всецело находится в собственности рабочего. Ну и, наконец, бинтам. Еремея Бентам – это такой философ-утилитарист, и отмечает Маркс в точном соответствии с духом его учения, каждый участник данного договора преследует ровно свои только интересы, действует предельно корыстно Он действует в интересах собственной выгоды. Его, но как только состоялась эта сделка, как только заключен договор, мы из этого вот мира, светлого рынка переходим в темные казиматы процесса производства и Маркс нам рисует красивый образ того, как капиталист шагает в эту сферу производства бодрый веселый и готовый приступить к делу, а вот рабочий за ним плетется панура повесив голову, потому что он понимает, что продал свою шкуру и сейчас эту шкуру будут дубить вот как им, рабочим дубить шкуру в процессе производства? И что там будет в этих темных казематах процесса производства происходить? Мы с вами, конечно же, подробно поговорим в следующий раз. Ну а на сегодня у нас все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.